Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, и сегодня мы продолжаем прохождение StarCraft 2, Wings of Liberty, Крылья Свободы. У нас на очереди следующее задание на планете Кархал. Похоже, что мы перевезли Одина, и настало время, чтобы испытать его на поле боя на самом Кархале, в столице тиранов. Это некогда процветающая колония сильно пострадала от ядерных ударов Конфедерации. Зайдя на трон четыре года назад, Арктур Менгск вложил огромные средства восстановления своей родной планеты. Похоже, что теперь она не просто пустынная. Теперь у нас есть Один. С ним мы пробьемся на студию ЮНН на Кархале. Когда Один уничтожит охрану, мы пустим в эфир компромат на Менгска. Это будет самое громкое шоу за последние годы, после которого нас, вероятно, попытаются стереть в порошок. А слушайте, а вот, Аксил, что это за планета? Мебиусам нужно доставить еще один артефакт с мертвой планеты Ксил. Они уже посылали за ним команду специалистов, но пару дней назад те перестали выходить на связь. Думаю, им просто не повезло. Но мы все равно выбьем себе прибавку за вредность. Силу похоже, что это как дополнительное задание, его можно было бы и не выполнять, но однако я бы хотел выполнить все задания. Но что по очкам среди протосов, у нас на самом деле много не хватает, так что это задание не решит проблему с улучшениями протос, с протосовских технологий. Так что давайте мы все равно, наверное, отправимся сначала на силу. Я предполагал, что мы пойдем на кархал, но... И все-таки похоже, что лучше сначала сходить на силу, потому что здесь у нас будет дан осадный танк. Ох, вот это мощь. Я бы хотел его испытать именно здесь, а потом попробовать его еще и на Кархале. Вот, собственно. морка не планета. Все обитатели этих руин отдали богу душу много миллионов лет назад. Перед тем, как связь пропала, разведкоманда Мебиуса успела доложить об излучении, которое исходит вон от той каменной громады. Чтобы извлечь артефакт, ученые даже притащили чумовую лазерную установку. Лазерную установку? Это не установка, а монстр какой-то. Если в распоряжении разведкоманды была такая техника, боюсь предположить, что могло стать причиной их гибели. Думаю, скоро мы это узнаем, партнер. Но, ну, видимо, здесь замешаны протосы. Неспроста тут нам дадут именно ДНК протосов Большие раскопки заданий. Выполним это задание, получим осадный танк, получим кредиты, лучшим наши танки и можем начинать штурмовать Кархал. Будьте начеку. Мы не знаем, кто их убил. Я уже заждался. Приказы будут? Конечно будут. Опять тираны-грабители. Священные тайны этого места не предназначены для чужаков. Вы заплатите за вторжение своими жизнями. Так, теперь мы знаем, что случилось с предыдущим. Стоять! Если мы сунемся к протасским пушкам, от нас мокрого места не останется. Oh. О. ты обещал осадные данные Пушки Танчики это очень хорошо. Так, птичку убили. Она мешала нам пройти. Эти осадные танки работают по старому принципу. В режиме осады пьют дальше и мощнее. Но в режиме осады они не могут передвигаться. Если захочешь их переместить, включи режим танка. Все ясно. Да, понятно. Говори громче! Выкладывай! Нужно установить танки на возвышенности. Они разнесут этого сталкера в Кочи раньше, чем он дойдет до нас. Чем порадует? Давайте, ребята, вниз. Понятно. Сорян, птичка. Понятно! Так, база. Прекрасно. Получим доступ к локальной сети базы Фонда Меубиуса. Расшифровка кодов безопасности. Передаю вам контроль над строениями базы. Отлично. Сразу со станции слежения. Прибегай. 174 гигаватта. Все мощь солнца у нас в руках Направляй эту штуку на ворота И поехали Установка в хорошем состоянии Чтобы просверлить ворота Потребуется некоторое время Но иного способа попасть в храм у нас нет Сэр, Толдаримы Мобилизуют войска для атаки Оборона Организуем защитный периметр И обороняем установку Пока не доберемся до артефакта. Хорошо, что у нас есть осадные танки. Да, это точно. Осадные танки здесь нас спасут. Давай, у есть угу. Окружите установку бункерами и осадными танками. Если ее разрушат, нам никогда не добраться до артефакта. Так, давайте готов. сюда Что все. Мы теряем. Как, как готов. А? Выкладывай. Все. Я получил доступ к тому, что осталось от сенсорной сети Мебиуса. Я загружу данные на карту, чтобы вы знали, чего ждать от Толдоримов. Недостаточно минералов. Да! Недостаточно КСР готов. Недостаточно минералов. Что происходит? так давайте сюда угу. так давайте все на другую сторону основе там тоже сейчас пойдут войска давайте сюда. Там можно поставить вторую базу, но я, пожалуй, пока не буду этого делать. Довольно опасно ставить вторую базу. Она находится в внизу. Надо как-то ее оборонять, а как ее оборонять, пока я не знаю. Поэтому ставим здесь все пока оборонительные сооружения наши. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Кого подладать? Есть, сэр. Понял. КСМ готов. Недостаточно минералов. Кто на новенького? Хватит просто. КСМ готов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Эйсен, готов. Конечно. Давай, удиви меня. Я готова. СССР. СССР. СССР. Отлично. СССР. Что происходит? Так. Полный вперед. База атакована. Кругом враги! Кого подлатать? Ну да, конечно. Здесь нельзя строить. Недостаточно минералов. Кому навешать? Грел на связь. Держимся. Держимся, держимся, держимся. Так, лаборатория или реально. Лаборатория. Да, мне нужны сейчас этим радеры. Вы посягнули на то, что испокон веков принадлежало богам. Правомерные не потерпят этого. Сэр, это протоские архонты. Если они подойдут достаточно близко, наши люди не выстоят. Перевожу лазерный бур в режим Чё это не выстоит? Ты плохо о наших людях думаешь. Так, я сохранюсь. Хрен знает, что мы а готов. Настреливайте по ним. Но мы выдержали, конечно, очень много потеряли, но выдержали. Недостаточно летит. Лазерный бур пробил внешний уровень защиты. Что-что, жопа сейчас начнется у нас. Так, все, у нас теперь оборудована база По полной программе что, что, что, жопа Вот что, стряслось Ставьте, давайте-ка. Хранилище еще. Так, мне нужно теперь рабочих сюда. Недостаточно энергии. Недостаточно веспена. Блин, веспена очень много. Вообще, сейчас рванет пукан у кого-то. Так. Например, у меня. Если мы не выиграем эту миссию, то у меня рванет пукан нескольких Я отметил их местоположение на вашей карте. Так. А вот и дополнительное задание, похоже, что появилось. Ну, если будет время, мы можем разнести хранилище лазером и забрать реликвии. Вот Стэтман обрадуется. Так, а мы можем прямо сейчас атаковать? Нет, надо, чтобы они были видимые. Киешки. Так, сейчас мы давайте наберем еще солдат. Еще ставьте где-нибудь казармы, я не знаю, правда, где уже. Так, теперь здесь у нас сейчас атака будет. Улучшение завершено. Так, отлично. Жестко. Еще поставьте парочку турели, потому что они могут еще раз попробовать высадиться. Недостаточно энергии. Месторождение минералов выработано. Так, ставьте реактор. Чего Лазерный бур пробивает тепловой барьер главных врат Недостаточно минералов вот Так, давайте сюда все выдвигаемся Сейчас будем занимать эту базу Надеюсь, тут моя войска выдержит Даже оставьте Не вот этот рел вот тоже пускай рел. будет. Это будет у меня как разведка, если что. Угу. Угу. А что? Кого вот подлотать? на меня! Только куда всем порадуя! Есть и нападет! Да -да. Победа, на! Но... Выкладывай! так я забыл это приписать сюда тоже Давайте ставьте где-нибудь, не знаю, даже где теперь уже... Уже негде даже ставим. Вызыв... Недостаточно минералов. Конечно. Улучшение завершено. А -а -а -а! Недостаточно. Готов! Улучшение завершено. Так, давай-ка сюда направляюсь. подходе еще корабли. Нужно сбить их, иначе протасы высадятся прямо нам на головы. У нас, по идее, должны все войска выжить, я думаю. Ну, они прямо на моей эти, я на мои здания высаживаются, их там все убивает. Отлично. Так, поставьте здесь еще тоже. Блин, поставьте еще хранилище. А, типа я потерял вид, из-за этого все, он перестал стрелять. Они хотят осквернить наследие богов. Убейте их. Опа. А вот и подарочек. Вот это мне да блин. Иди сюда и стреляй База сюда. Атакована. База атакована. Так, вот здесь очень опасный момент. Почти что доломали. Тут и тут и взяли, и все теперь да? надо заняться данным даним еще хранилищем. Вижу все по взрослому. Куда стрелять? Я готов. Кому Ой-ой-ой, штормы, пошли штормы даже, колосы еще идут, мое. А. База атакована. Тут база должна, по идее, выдержать Да, тут просто очень много база А вот тут выдержать, я думаю, не сможет Доктор, вызывали? А? Есть, Да, вызывали, тут у нас жопа Штур. Доктор Давайте сейчас, наверное, почти добьем этот храм до конца. А потом займемся, короче, вот вот этим вот светилищем, чтобы до конца его добить. Недостаточно стрелять? Так, давайте все сюда. Полный вперед! Каков наш план? Что стряслось? Ага. Кого подлодать? Вооружом, я пафер! Путин! Можно вперед. еще танк здесь где-нибудь поставить, да, например? А. Окей, тут мешает. Говори. Лица сносить эти. Захватит да чинить. Так, все, давайте отсюда убираться. Наконец-то сюда идем. Все, выходите. Не смогут выйти, да? Нет, могут, могут. Только правда не все все равно выходят. Ну окей, давайте вы так хотя бы. не собираются сдаваться держитесь парни давайте держитесь блин а тут сейчас сломает скотник Забираем. Говори. И давайте занимаемся, наконец, храмом. Добиваем его. Не может проехать. Ха -ха. Капец, сколько у меня танков там. Пропусти, пропусти! Я Заходи, я да. Танк на марше. О. Нифига у них тут войск. Жесть. Да, сквозь такую оборону прорваться практически невозможно, конечно. Да, полностью исследовать территорию, но там, конечно, дофигище сильно войск. Мы там прорваться никак не сможем. Но это, в принципе, уже и не требуется. Осталось всего лишь несколько тысяч очков, и мы прорвем врата. Главные врата будут через несколько секунд. После этого вы сможете извлечь артефакт. Наш священный долг остановить этих еретиков. Превратите их в пепел. Конечно. Кого? Андамарте. А, так он сам вышел к нам. Вы выполните все здания. Уничтожьте 20 врагов с помощью лазерной установки. Нафига это делать? Уничтожьте 50 строений Протосов Вот это да, я мог даже попробовать их атаковать. Но это прям было бы очень дерзко. Почему вам сказать? Это было бы очень опасно. А я все-таки предпочитаю своего играть. Чем очень опасно. Опаньки. Отключение за него плату налогов. Четыре года. Ты появляешься из ниоткуда. Для немало Ты должен понять. Здесь ответы на все твои вопросы. Загляни в него. Судьба всего сущего висит на волоске. Я тоже рад был тебя видеть. Неожиданное появление. Я слышал об этих кристаллах раньше. По идее, они позволяют погрузиться в чужие воспоминания. Что бы нашел Зиратул, он хочет, чтобы я увидел то же, что видел он. Что ж, выбора нет. Интересно. Что это за кристал? Ты все ближе Я вложил свою память Свою суть В этот кристалл Ихан Ты увидишь все, что видел я Увидишь, что у будущего Все еще может быть надежда Ну, давайте это, пожалуй, уже в следующий раз сыграем Потому что времени так и много потратил на задания Что у нас там в исследованиях? Ничего нового? Да, пока не хватает у нас, соответственно, поэтому я ничего делать не могу. Ну, ладно, я буду на этом с вами прощаться, друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. С вами был Веном, всем пока, удачи!